Если ты вдруг обнаружил, что ты стал мертвым духовно, если ты стал мертвым христианином, то тебе необходимо обратиться с этим вопросом к Иисусу Христу, чтобы Он воскресил тебя. Потому что мертвые христиане, теплые, душевные христиане, они не наследуют Царства Божьего. они попадают на суд. Они будут судимы. Чтобы не быть судимым, тебе нужно решить этот вопрос с Иисусом Христом. Тебе нужно прийти к Господу Богу. Тебе нужно взывать к Нему. Тебе нужно стучать к Нему до тех пор, пока Он не воскресит тебя из мертвых. Как написано в послании к Ефесянам, мы читаем 5 главу, 14 стих. Всему сказано, встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос. Все мы прекрасно знаем, что без святости никто не увидит Господа, что Господу нужны святые, чистые и непорочные чада, Богу нужны совершенные люди. Он говорит, будьте совершенны как Отец ваш небесный совершен. Он говорит, он говорит, будьте святы, как я свят. Вот, что требует от нас Господь. Да, Бог не призывает святых, Он призывает грешников к покаянию, чтобы они стали народом избранным, святым, народом, который будет возвещать совершенство, но не мертвым. Если ты становишься мертвым, что и останешься в таком же состоянии и умрешь в состоянии мертвого, теплого христианина, мертвого духовно, то ты закончишь очень плохо, ты закончишь в аду. Поэтому исправь это положение, исправь это положение перед Богом. Взыщи Господа Бога, взыщи Его всем твоим сердцем, и ты найдешь Его. Да благословит вас Господь наш Иисус.